А все, там все, все да, да Ваши, и нет. там было, в самом деле, я не вставила инсайты с курса, потому что хотела это словами через рот передать. Вот, опять же, как я сказала, для меня это достаточно новая стезя, и... Я для себя вынесла такой инсайт, что все HR-процессы, они понятны на самом деле любому обывателю, то есть любому человеку, не связанному с HR-процессами, и тому, кто не варился в этой а, работе, будет достаточно ясно все, о чем мы сейчас с вами разговариваем. Но на самом деле я для себя осознала вот, по, по прошествии всех курсов, по работе над этим проектом, что а, дьявол кроется в том, в этой простоте. Это на самом деле как но только тогда, когда ты разобьешь это на маленькие составляющие, когда ты осознаешь значимость всех этих маленьких составляющих, и вот эта большая такая когнитивная как будто бы уловка того, что это очень просто, может привести к проблемам того, что выйдет нерезультативно, потому что это так просто, и мы не приложили достаточно усилий для того, чтобы это, опять же, измерить, опять же, развить как-то, понять, что это работает, не работает, в общем, дьявол кроется вот в этих деталях, в мелочах, которые очень важно прорабатывать, и которые, на которые мы, как, как мне кажется, надо закрываем глаза, потому что, ай, да вроде и так ясно, что надо работать, ай, да вроде нас услышали. А на самом деле, с каждой из этих вот крупиц, из которых состоит любого проекта, ее нужно, ни одной из этих деталей нельзя недооценивать. И вот я по прошествии вот всего курса для себя только подмечала, что как важен любой канал, любой инструмент, любой формат. Это действительно важно, потому что из этих мелких, понятных вещей складывается большая картина, где каждый этот неучтенный элемент, он повлияет на все просто. Поэтому вот эта простота на самом деле обманчивая, и важно разбираться в этом подробно, важно уделять этому время. Вот такой вот инсайт вышел.